Ребята, хочу вам показать такой вот формат комьюнити огородов в Амстердаме при а, вот таком соцжилье. Вот это перед нами соцжилье, его выдают нуждающимся, беженцам зачастую. Оно на самом деле построено из очень таких простых конструкций, а снаружи красиво обито, чтобы уже сильно не выделяться на фоне остальных зданий, но там буквально контейнерные такие квартиры. И вот при этом в жилье, есть такой конвенитный огород, он представляет собой боксы, и любой желающий, кто напишет письмо на соответствующую почту, запросит себе бокс, может выращивать свой огород вот в таких деревянных формах и уже получить совершенно небольшой участок, но уже больше, конечно, чем этот этот деревян, деревянный коробка. Давайте посмотрим, что в Амстердаме выращивают люди в таких боксах. Если это вообще совершенно бесплатно. Если ты хочешь выращивать что-то для себя, то есть два правила. Нужно использовать только органические удобрения, никакой химии а также время от времени помогать в уходе за этим лесовском. и Если кто-то в отпуске, в отъезде, то тоже помогать им ухаживать за своими садиками. Как видим, вот огород представляет собой ничего такого затейливого зачастую. Это помидоры. Видно, что люди выращивают здесь еду не для пропитания, а для интереса, для, может быть, витаминов дополнительных, но точно не для того, чтобы обеспечить себя там, максимальной урожайностью. И большинство боксов такие подзапущенные, полупустые, как будто ну, не востребованные. И... В ближайшее время я рассчитываю тоже получить себе один из таких садиков. И если у вас есть предложение, идеи, что можно было бы выращивать, климат здесь достаточно мягкий, погода достойная, будет, в принципе, всю осень, всю зиму, никаких заморозков. У меня уже есть идея выращивать, кстати, тимьян растет, укроп. Вот, если у вас есть еще идеи, пишите, будем обсуждать, мне будет очень полезно узнать, чтобы вы посоветовали. Наверное, я бы еще посадила морковь для того, чтобы показать ребенку, как интересно она растет, и также горох зеленый.